«Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Добрый вечер. В эфире программы «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацимаер. На протяжении всей истории человечества люди знали, что профессия лекаря, врача – одна из самых важных и ответственных. И неудивительно, что созданный недавно Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета в своем роде экспериментальный и новаторский. Единственный в России, который готовит не просто врачей, но высококлассных специалистов самого широкого профиля. И сегодня мы поговорим о самых значимых открытиях и разработках этого института, о прорывах в науке – Наш, гость нашей программы – это доцент кафедры биохимии и биотехнологии, кандидат биологических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия «Казан-Юниверситет Вивариум» Альфия Фаттахова. Здравствуйте, Альфия Нур... Здравствуйте. Нур... Нур... Нур... Нурлимановна. Хотелось бы узнать поподробнее о самых новых и о самых значимых разработках вашего института и конкретно вашей кафедры. Научные разработки нашего института должны освещаться учеными нашего университета и нашего института. И я, моя группа сейчас работает по одной из важных проблем биомедицины, которая связана с нарушением сосудов головного мозга. Дело в том, что на вивальной модели, которую я разработала специально для изучения вот этого таргетного самого микрособытия ишемического инсульта, мы исследовали мозг мышей, их органы после воздействия одного лекарственного средства и заметили такую особенность, что самому ишемическому инсульту предшествует Полная гормональная перестройка, значение которой мы только сейчас начинаем оценивать. Организм животного предстает состояние стресса, вызванным изменением гормонального статуса. Изменяется концентрация абсолютно всех гормонов, которые приводят к некоторой очаговой энцефалопатии, маленькой, заметной только в электронном микроскопе. Но это манифестное событие у мышей. Потом прошло некоторое время, и мышки мои э, стали подтягивать ножки. Я поняла, что у них произошло сосудистое нарушение. То есть э, сосуды страдают вследствие гормональных изменений да, в организме? что сначала происходит некое разрушение ткани мозга, а только потом сосудистое нарушение. Не, наоборот... Как всегда считается, что сначала вот ишемический инсульт, а потом начинается давление, вытекшей крови на ткани, и вот, так сказать, патология с этим связана. Это да. Но дело в том, что события до этого разделены по времени. Вот эта э, очаговая маленькая энцефалопатия, которая, может быть, и не выявляться обычно, собственно, в поведении, но она предшествует самому сосудистому э, нарушению, которое потом уже невозможно вылечить никак. Ведь инвалидизация после инсульта 99%. И если время между микроэнцефалопатией и самим сосудистым нарушением есть, у нас есть время для того, чтобы диагностировать прединсультное состояние и предпринять некие медицинские да, усилия, потому что эта технология разработана, в общем -то, чтобы у человека этот инсульт не наступил никогда. Конечно, на людях нельзя проводить эксперименты, и мы поэтому занялись разработкой вот такой модели вивальной, у которой можно вызвать путем стресса очаговую энцефалопатию, а потом э, через какое-то время развить э, сосудистые нарушения. Возможно, что сейчас мы заняты тем, мы э, проводим биохимический анализ, генетический анализ изменений вот этого временного интервала между микроэнцефалопатией и инсультом для, для того, чтобы выявить манифестные молекулы, которые могли бы стать основой теста. Угу. Мы хотим разработать сухой тест для э, клиники, до, для диагностики прединсультного состояния. А я думаю, что... Такой тест э, может быть обязательным у тех, у кого в роду, например, имеются сосудистые нарушения или больные с инсультом. И мне кажется, что это снизило бы количество вот людей, которые стали инвалидами после инсульта. Мы сейчас заняты собрали мышиный материал. Я сейчас ищу а, врачей, которые, неврологов, которые вот, лечат таких людей после инсульта для того, чтобы заключить с ними научные а, значит, совместные а, а, дела, чтобы получить от них вот, сыворотку крови людей после инсульта и удостовериться, что там тоже есть вот эти следы уже, а, развития, микроэнцефалопатии и сосудистого нарушения, чтобы удостовериться в своей гипотезе. мышь это хорошо, но мне нужен человеческий материал, чтобы э, найти его там. Э, я заметила по наблюдению за своими родственниками, которые, к сожалению, попали в категорию инсультников, что э, вот это вот событие микроэнцефалопатии, оно разделено с инсультом годом, за год. Можно было предпринять усилия, если бы мы понимали, что происходит с ним. Для наших не совсем посвященных зрителей, что такое вот эта вот энцефалопатия, очаговая Это... энцефалопатия? Это может быть гормонально вызванное, может быть шоково вызванное, может еще как-то вызванное. Разрушение, очень небольшое разрушение ткани мозга может быть, астроцитов, может быть, нейронов частично, которые не в критической области мозга, так скажем, не в лобной доли, да, которые никак не проявляются фенотипически, ну никак э, не манифестно, то есть никак нельзя заметить его, кроме как некоторого помутнения сознания в течение там 1-2 минуты, э, когда человек воспринимает, что что-то мне так затошнило, что-то мне так плохо, а на самом деле… Это уже звонок первый к инсульту. Вот тут-то и кинуться и защищать свои сосуды, проверять давление, посещать врачей, специалистов по крови и сосудистой патологии, чтобы отодвинуть этот инсульт, не стать инвалидом. Вот, собственно, сейчас я этим занята. Мне очень интересно, что такое произошло во время стресса, вызванное нами с гормонами. Почему? Гендерные различия, наблюдаемые нами. Мужчина в группе риска? да. Почему-то инсульт наступил скорее у самцов, нежели у самок. И гормональные перестройки были диаметрально противоположны. Это очень интересно, да. Но вот мы повторяли три раза этот опыт, собственно, с инбридинговыми мышами, чтобы получить точные результаты, чтобы они не сильно различались от животного к животному, думая, что это у нас так вот случайное событие, оказалось не случайное событие что гормональные перестройки происходят по четко выверенному алгоритму, который ведет к мозжечковой энцефалопатии, а потом к инсульту. Мы-то считали, что мы вызываем стресс, потому что воздействовали на главный стрессовый фактор, на один фермент, угу. понижая его уровень, вызывая как бы вот стресс. Количество вазоактивных аминов увеличили и всяк разное. А вот выяснилось, что почему-то один и тот же фактор, не вызывал таких намеренных патологий очевидных. И причем самки быстрее вышли из этого патологического состояния. Абсолютно безболезненно, без каких-то... Вышли быстрее. Угу. Самцы еще подволакивали лапки, а самки уже бегали. Да, это, заметьте, грызуны. Они очень устойчивы, угу. совсем не как мы. Но мне кажется, что некие гендерные гормональные различия играют здесь роль, вот, и, ну, вот так вот мы пока на этом значит условии. Вот мы будем подавать на старт, как бы для того, что потому что у меня коммерческая цель коммерческая совершенно, не столько фундаментальная, сколько коммерческая. Угу. И, вот, и я надеюсь, что я выиграю этот старт. Желаем ну, есть... вам от всего сердца, потому что это необходимо. Сосудистые заболевания, конкретно инсульт, это болезнь века, столетия. Первое место и... по смертности. Первое да. место по смертности, это знает каждый. И, к сожалению, редко какая семья среди членов семьи не имеет людей, страдающих сосуд... сосудистыми заболеваниями. Поэтому, ну вот, если мы продолжаем тему ваших разработок, ваших открытий, говоря о теме стресса, я знаю, что у вас есть открытия и в этой области, или какие-то... Работая в этой области. Да, у меня в течение восьми лет, наверное, я изучала участие в некой ферментной системе в развитии стресса. Дело в том, что мы изучали примерно около двух тысяч людей разного возраста. Среди них были и школьники, и слушатели школы милиции, и, значит, люди, совершившие всякие страшные преступления, мы собираем этот банк уже давно, у нас есть, мы все еще с ним работаем. Мы выяснили, что примерно у 10% мальчиков и мужчин да, отсутствует вот такой вот фермент, который приводит их к, систем, к состоянию гиперактивности и немотивированной агрессии, и совершенно неустойчивости к стрессу. Угу. Устойчивость к стрессу – признак генетический. Он связан с тем, что у людей устойчивых к стрессу кортизол, гормон стресса, превращается, попадая в током крови, в ткань мозга, превращается в нейростероид, который усиливает работу тормозной системы. Работает, как все медиаторы тормозной системы, тот же, например, ГАНГ. Угу. Это генетический признак, связанный с гипериндукцией ферментов, генов, которых кодируют соответствующие ферменты. То есть, переводя <с... это <с... На, <с... на русский язык, <с>... они устойчивы к стрессу, потому что они быстрее приходят в норму. Вы, наверное, знали таких людей, мы называем их толстокожими, как бы вот ничем их не пройдите. 10%, так скажем, А 10% совершенно неустойчивы никакому стрессу, у них нет этой системы. Я пока не изучала генетику женщин, у меня в подборке только мужчины были, какого рода устойчивые женщин. Но э, в опытах на животных мы заметили, что э, устойчивость к стрессу, э, быстрое возвращение к статус-кво, свойственно скорее самкам, чем самцам. То есть получается, что если 10% мужчин неустойчивы к стрессу, они переживают стресс как-то болезненно, или какие-то потом происходят необратимые изменения в их организме после стресса, то женщины легко переживают стресс и легко приходят в норму. Да. Угу. Потому что среди женщин такого синдрома, который вот мы изучали так сказать, на таких подборках, не выявлено. Вот. В отношении... Самок и самцов. Вот у самцов, например, ни с того ни с сего подскакивает уровень кортизола и пролактина. Чего, в принципе, не должно быть, потому что роль пролактина все еще дискутируется в литературе. Зачем им пролактин? Пролактин это гормон, который у самок обычно вызывает лактацию. Вот у самок наоборот кортизол снижался, угу. и пролактина никакого не было. Но у самцов вырастало значительным образом предшественники к Они становились агрессивнее. И чем агрессивнее, тем менее устойчивы к стрессу. То есть берегите мужчин? Да. Потому что, к сожалению, вот эта неожиданная смерть ночью отопное это все мужские болячки, они менее устойчивы к стрессу и более восприимчивы к словам. Будем да, иметь в виду. Женщины совершенно к этому делу устойчивы, чтобы, э, устойчив, чтобы они такое не говорили. То есть нам все равно женщинам все равно, что о нас говорят или что, что говорят мы э, более вот кто как раз толстокожий получается то это женщины да, но не забывайте, что есть стресс острый, а есть хронический угу. острый стресс приспособительная реакция она позволяет виду выжить. А вот хронический – это страшный стресс, потому что он переходит в органические нарушения. То есть если человек живет в перманентном стрессе, если он постоянно… Особенно женщины. Причем это стресс такой, знаете, вот у нас встречается у женщин, недовольство скрытое, недовольство собой. Вот неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность э, тем, что я не состоялась, что я не такая. Вот неудовлетворенность жизнью, мужем, детьми, событийным рядом – это все… Иногда не осознанно... Ну, это нормально. Это неосознанность, неосознание себя, вот то, что ты находишься в депрессии, очень опасно, потому что оно приводит к органическим поражениям, к заболеваниям. Не забывайте, Гален называл рак э, молочных желез меланхолией нигра. То есть онкология молочных желез напрямую зависит с психическим состоянием. Да, да. И вот mm -hmm. поэтому, конечно, мы на «Лиге женщин» обсуждали неоднократно на семинарах этот вопрос, потому что, с другой стороны, женщины выработали приспособительные такие, значит, потенции для того, чтобы преодолевать такой стресс. Главное – его осознать. У нас имеется много способов, в отличие от мужчин, преодоления депрессии, преодоления стрессу. Мы выяснили, что поэтому… Женщины быстрее выходят из состояния хронического стресса, но иногда некоторым нужна медикаментозная помощь или помощь психолога. Женщины, вы сказали, выработали способы выхода из стресса, то есть такое ноу-хау женское. Да. Какие это способы? У нас иногда бывают очень простые. Например, ну такой мини шопинг или псевдошопинг, Посещение галереи, посещение музыкального концерта. Посмотрите в консерватории, кого там больше. Женщины. Да. Театр? Да. Музыка, театр, балет. Потом иногда просто прослушивание классической музыки. Иногда, когда в состоянии, надо отдаться какому-то рукоделию, что-то сделать красивое. Поэтому женщины, у них больше способов. Иногда очень тяжелый стресс связан с тем, что женщина начинает заниматься спортом. На износ, так сказать. Вот Мужчины как лечат стресс? Всем известным способом. Что вредит здоровью? Женщины как-то во время стресса не тянутся к бутылке. Это исключение все-таки, чем правило. Но может быть, стрессоустойчивость иногда достигается воспитанием в семье. Меня воспитывали, что нужно переключаться и заниматься чем-то таким, что обычно не занимает голову. Я знаю, что у вас хобби – это э, работа руками, как да. вы сказали в одном из интервью, мелкая моторика. Да, это не я придумала. Мелкая моторика рекомендуется абсолютно всем 40 лет, людям, да. Независимо от того, мужчина да, или женщина. Да, я знаю многих мужчин, которые вышивают и вяжут, и все прекрасно себя чувствуют, да, и вяжут макраме, и что там только не делают. И, значит, вот э, достаточно сходить в Леонардо и посмотреть, кто там чего покупает. Mm -hmm. Вот. Я люблю делать украшения под платье, которые я вижу, или под платье, которых я не могу э, украшения найти. Ювелирные так, как украшения. я хочу. Да. Сейчас, правда, это можно делать дизайнерские, очень, с лентами. Вот. И я уже достигла того уровня, что я могу как бы их делать э, подарок. Все радостно принимают такие подарки. Носят, любят. Э, потому что, когда человек занимается вот этой мелкой моторикой, вяжет можно вязать, как бы, несмотря на руки, заниматься чем-то другим, uh -huh. шьет, когда думает, когда создает выкрику, когда играет в шахматы. Uh -huh. Это то же самое. Люди отключаются, отключают свой стресс, а мелкая моторика рук тренирует мозг. Мы заставляем вот эту субстанцию нигры, которые отвечает за мелкие движения создаем там возбуждение, как бы тренируем, потому что, как любой возбуждающийся орган, мы должны его тренировать. Потому что люди всегда эволюционировали, они должны были тренировать свои пальцы, простите, чтобы сшить там что-то иглой каменной, попробуйте, да? А женщины любят красоту, мы неосознанно стараемся украсить интерьер любой, мы не можем так. Женщина, которая не обращает внимания на внешний вид свой или вокруг, ну, как-то я сомневаюсь, что она женщина. Мы пока не заболели европейской болячкой. К счастью. Да, к счастью. Вот, да. Мы хотим все украсить, чтобы было все красиво, чисто, и все наши домашние были в порядке. Это вот нам свойственно, это как-то генетический прям признак, который в подсознании у нас, да, да, и идеально, чтобы это было сделано своими руками. Так мы сразу убиваем нескольких зайцев и это прекрасные подарок, вещи. Да, да и это. хорошие подарки всегда рядом, бесплатные. Да. И в то же время мы, оказывается, еще и э, своему здоровью большую пользу приносим. Но вот мне говорят, женщина, когда вот типа вязать, откуда у вас время, не смотрите никогда телевизор. Просто так. Под телевизор надо что-то делать: либо вязать, либо делать бусы. Либо еще что-нибудь такое. Воять. Женщины умеют, как Юлий Цезарь, делать много дел сразу. Вот это один из полезных таких дел сразу. Что можно вязать, я уже взяла себе как бы в правила. Я никогда в жизни не вижу, э, не смотрю телевизор, ни при каких условиях, если я что-то не делаю, не вижу. Просто так лежать перед телевизором нельзя. Угу. Угу. Я глажу обычно. Ну да, это так да. и Редкая женщина просто так сидит и смотрит телевизор. Ну, бывает состояние стресса, бывают такие сериалы просматривают, да. Угу. Возвращаясь еще, еще к теме женщин. Я знаю, что вы работаете над изучением циклических головных болей и мигрений у женщин. Сейчас я набираю генетический материал. Дело в том, что циклические головные боли, это женское заболевание, которое наследуется по женской линии. Сейчас уже никто с этим не спорит. И связано оно, собственно, с ишемией сосудов, потому что болезненные ощущения только в тех нервных окончаниях, которые содержатся в сосудах, потому что остальное ничего не болит у нас. Вот. И это вот осознание головной боли связано, видимо, с ишемией. И мы вызвали... Разработали одну модель, когда у мышей вызываем такую боль mm -hmm. у самок. Они не могут сказать, что у меня голова болит, но есть... Э э Показания такие, принятые у нас фейс, так сказать, контроля, который позволяет увидеть выявить выявить у мышей э, болевые ощущения, когда они страдают от боли, они вытягивают мордочку, прижимают ушко, ушки и стараются мордочку засунуть себе под животик или животик другой мышки, потому что они ведут себя так, как женщина с циклической головной болью, стараясь согреть голову чем-то таким шапкой или что-то таким. Есть такой способ. Сейчас есть. Э, Препараты, которые снимают вот этот спазм и помогают людям. Мне интересна причина. Она э, связана с нарушением иннервации. Я тут надеюсь работать вместе с ФЖ, с физиологами человека и животных. Что такое иннервация? Ну, это нервные связи, которые нейроны и, и значит, синапсы, которые содержатся в оболочке артериол. Кровеносных сосудов. Uh -huh. вот, и я хочу в этом смысле работать, набрав некий генетический материал. Мы с точки зрения генетики, а не с точки зрения нейробиологии. Вот, может быть, где-то там совместно что-нибудь изучим. Это синтетические исследования, они невозможны в пределах одной группы. По той простой причине, что система, предмет очень сложен. Мы как раз поговорим об этом обязательно, а я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку» и сегодня наш гость – доцент кафедры биохимии и биотехнологии Казанского федерального университета Института фундаментальной медицины и биологии, кандидат биологических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия «Казан-Университет Вивариум» Альфия Фатахова. И вот в связи с тем, что мы сейчас как раз говорили о такой взаимосвязи, о комплексной работе представителей разных профессий, разных ученых, о нашем э, институте хотелось бы поговорить, и конкретно о трансляционной медицине. Вот сейчас, насколько я понимаю, идет сближение самых разных наук, например, э, фармакологии, биологии и инженеров, также и, и некоторых гуманитарных специальностей, правда это, да? Понимаете, это... вот создание такого института фундаментальной медицины и биологии, медики ведь еще не выпускались, но это уникальный случай, который наш директор защищает всеми возможными способами, чтобы и биологи, и медики были вместе. Потому что сами медики, как мы видим на примере других вузов, не в состоянии осилить вот задачи транзакционной медицины. Ведь что такое транзакционная медицина? Это отрасль медицины, при которой все э, открытия фундаментальной биологии, практической биологии становятся э, клиническими средствами для лечения пациентов. Mm -hmm. Сейчас, например, э, вы знаете, что лет пять назад произошел прорыв, например, в лечении лейкемии из-за того, что выделили мишень, белок, который вызывает эту лейкемию, и создали, как только узнали мишень, тут же создали лекарства, так сказать, и спасли сотни жизней от этой самой лихимии. Сейчас лечение стоит очень дорого. Вы, наверное, слышали по телевизору, там миллион, два миллиона. Десять миллионов границ. Нет, часто сейчас лечим. и у нас прекрасно. Потому что сама технология получения, даже когда мишень известна, технология получения лекарства бывает очень дорогой. И эта плата не потому, что врачи или биологи такие все, значит, жадные до денег, а потому что сама технология дорогая. И недоработанность, ну, как бы, неприближение к практике всех этих методов мешает развитию медицины. Мы не можем уж в 21 веке умирать от тех болячек, от которых умирали еще 200 лет тому назад. Это уже стыдно. Но а других. в нашей стране а есть э, недостаток которые западные страны преодолели уже со времен Силиконовой долины. У нас нет маленького рискового бизнеса, который бы производил, например, образно говоря, вот одну мишень. Все большие фармкомпании, такие как, например, Novartis, там или тот же Файзер, они не содержат такие дорогие научные группы, они отдают эти исследования на аутсортинг. Маленьким университетам, маленьким научным группам и всем остальным, которые могут осилить вот такую сложную задачу: найти мишень заболевания и выделить ее, простите, в громовом виде. Угу. У нас нет такой системы. Мы были, так сказать, не в поле деятельности в этих фармкомпаниях, и, слава богу, вот, спасибо нашему ректорату. Они привлекают эти фазеры на Вартисы, Джонсон и Джонсон. Может быть, они будут давать нам на аутсортинг вот такие исследования. Маленький бизнес мог бы производить, я для тебя, ты для меня, вот, например, эти препараты дорогие, которые представляют из себя э, тр, ну, участки антител, а я для тебя вот мишень, нет этого. На такой маленький бизнес он рисковый, сам по себе и дорогой. Государство могло бы как бы снизить налоги или вообще их убрать на первые три года. И банки могли бы давать... Э, Деньги не под 30%, а под рисковый бизнес, как везде в мире, под один. И тогда, когда этот маленький бизнес станет с колен, вот тогда и стригите нас. Разумно, конечно, это сделать. И, в, собственно, входит в задачи нашего государства, и до любого да, государства. Да. Потому что в первую очередь, конечно, забота о населении и о его здоровье. Вот. Почему трансляционная медицина сейчас вышла на первый этап? Мы вдруг осознали, что уровень развития, биологии, молекулярной биологии, биохимии, генетики, молекулярной генетики достиг такого же, значит, уровня, что нас, извините, в лабораториях нас распирает. Мы уже с врачами разговариваем на их языке, и мы уже хотим слушая их, значит, жалобы и стенания, мы хотим уже помочь. Скорее, медицина практическая требует это время уже такое, требует более точных и более ну, приближенных к задачам методов и решений в отношении инженеров инженеры когда работают с биологами они очень быстро создают методы инструментарии оборудование и может быть биологические продукты потому что э, биологи понимают что им надо и видят узкие места инженеров, а инженеры видят разболтанность и фантазийность биологов и ставят, так сказать, их на место и опускают на землю. И вот такая содружество очень полезно. Например, мы с инженерным институтом уже третий год разрабатываем матрицы для выращивания клеточных культур и тканей. Матрицы мы пока не запатентовали, мы пока немножко там публикнулись, но сейчас вот мы, жду, когда физики объяснят, почему матрица имеет такую структуру, потому что без этого ни патенты не напишешь, не опубликуешь. Но вот сейчас мне немножечко сказали, что раз это коммерческий продукт, коммерческий продукт, если он имеет коммерческую ценность, лучше получить на него патент и разрабатывать его в коммерческом смысле, нежели как фундаментальную науку. Потому что в мире сейчас идет борьба, острая борьба тех, кто вперед убежит, кто первый создаст матрицы дешевые, неопасные, воспроизводимые, uh -huh. дешевые для потребителя, на которых можно нарастить хотя бы для ожоговой хирургии кожи, для Ивановой Петрова. Его личные сколько надо. Надо метр, надо два метра. Вот идет сейчас борьба, потому что ни на пластик, ни на э, коллаген надеяться мы не можем, потому что они коммерчески невыгодны, они коммерчески неудобны. Вот. И вот, ну, не знаю, как вот в этом году группа занялась 3D-принтингом, принтин а мы как бы должны создать те условия, куда это будет принтинг, куда он будет принтовать. Вот, и в литературе и вообще в мире проскальзывают всякие открытия, что люди напечатали поджелудочную железу. Мы понимаем, что это как раз тот случай, когда хотят э -э -э выдать желаемое за действительность, чтобы получить грант. К сожалению, у нас иногда заставляют так делать обстоятельства, да. И вот мы иногда говорим, значит, может быть, журналистам, несведущим всякие такие вещи для того, чтобы получить грант. Я, может быть, потому моя предприятие с 2009 года еще не умерло, потому что не знаешь почему, потому что у меня все родственники закончили. Плехановский институт, одна я вот его не закончила. В Москве. Да, угу. все торгаши, наверное, во мне это генетически осталось. Как-то э, можно оценивать коммерчески привлекательную идею, а можно не видеть ее и понимать, что это коммерчески привлекательная идея, она будет коммерчески привлекательной через много-много лет. Но это тоже хорошо. Я считаю, что разделение науки вообще на практическую, фундаментальную, искусственное. Потому что фундаментальная наука может скрыть принцип, на котором будет промышленность работать. Но часть ее будет некая практическая разработка. Но если результат нужен скоро, вот сейчас, вот сейчас, конечно, мы должны работать по заказу государства. Вот это вот очень важный вопрос. И что касается... Ну, конечно, каждого интересует этот вопрос, да, как заработать деньги. И очень сложно... В последнее время, особенно когда люди умные, мудрые, высокообразованные и так далее в любой области страдают, потому что не, не могут войти в бизнес, не могут войти в эти Это коммерческие дело. структуры, потому что они занимаются своим делом, каждый занимается своим делом. Да. я знаю, что вот вы в Лиге Женщин Казанского Федерального Университета, и вы помогаете женщинам, вот, например, если мы говорим о медиках, о физиках, то тут есть много возможностей, есть возможные гранты, есть открытия, можно как-то пристроить свои огромные, глубочайшие знания. А если мы говорим о гуманитарных каких-то специалистах, например, историки, филологи, то те же самые журналисты. Здесь как бы сложно заработать большое количество денег. Вот я знаю, что у вас есть путь, вы знаете, путь, тайну, методику, метод. Я не знаю, тайну, методику, Как метод? это сделать? Вы Но... помогаете во всяком да. случае Но женщинам. Э, дело в том, что когда мы на Лиге женщин обсуждали на протяжении трех по-моему, семинаров этот болезненный вопрос, мы выяснили, что... Отношение к своему делу неправильное, их не учат экономики, что странно. Например, у наших студентов есть курс экономики, бизнес-планирования и все такое, чего почему-то для гуманитариев не делают. Сначала нужно изучить рынок и найти потребителей, провести маркетинг, что называется. Нужно обучиться делать этот маркетинг. И я думаю, что гуманитариям надо потребовать, чтобы институт экономики и финансов наш, раскрыла объятия всех гуманитариев и научила их делать маркетинг и бизнес-планирование и так далее. Что такое маркетинг? Меня учили этому и даже за границей, спасибо родному университету. Мы когда в Шотландии, посещали Шотландию бизнес-школу, хорошая была бизнес-школа, меня удивило, что Шотландия как маленькая республика, как как Татарстан. У нее есть свои преференции и свои техника, и своя технология, и своя промышленность. Это нефть, медицинское оборудование, медицинские технологии, IT-технологии, производство виски, животноводство шерстяное. Все. И если вы имеете идеи, отличные от этих потребностей, будьте любезны, едьте в Европу, еще куда-нибудь, разрабатывайте их там. Но вот в стране Шотландии нужны только вот эти вот, да, без обид. Как бы вы, если хотите получать государственные гранты, будьте ли бизнес соответствовать вот таким потребностям. Это нормально. Мы с 90-х годов работали не знаю куда, в стол еще куда. Нам надо привыкать к заказам нашего государства. Какие заказы мы можем получить, очень легко проверить. Надо посмотреть портфель или результаты значит, денежных вливаний после Всколкова. Какие компании, какие фирмы получили деньги на Ниокр или на промышленность? Угу. Кому дает биофонд или инфрафонд? Зайти на их сайт и посмотреть, какие компании нашего профиля получили эти деньги. Я сразу вам могу сказать. Только импортозамещение антител противоопухолевой активности, просто антител для науки и промышленности, вакцины и все. Все остальные физики. А. а что касается гуманитариев? Там вообще это нет, это биотехнология. А. У вас другие, значит, но количество денег, например, в РГНФ, которые могут получить гуманитарии, резко снизилось сейчас. Для гуманитариев я, конечно, как бы понимаю, что очень трудно найти, например, рынок своих услуг для историка-медиевиста, да? Если он не Умбертейка, конечно. Вот так вот. Или Дэн Браун. Да, но хотя бы на первом этапе научитесь искать потребителей своей продукции. Ну, научитесь, научитесь делать маркетинг. Это первое, к чему я привыкла. Мы его смотрели очень непонимающими глазами, потому что маркетинг – страшное слово. А это просто поиск покупателей. И это сейчас в современных условиях становится нормой. То есть Ээ... человек должен быть не просто химиком, или не просто журналистом, или литератором, не просто поэтом, но при этом еще и хорошим продавцом. Я, я хочу сказать сказала им тогда, если вы не будете производить все время маркетинг, вы не найдете, не будете зарабатывать денег. Потому что есть ушлые граждане, которые даже на языковой практике умудряются найти, например, и создать способы там, обучения какому-то языку или знаниям, например, маленьких, пятилетних, семилетних, учебники, альтернативные учебники, учебники для, например, курсов специализированных с повышенным изучением истории там есть, и так далее, и так далее. У нас нет хороших хрестоматий по истории, у нас нет хороших хрестоматий по политической истории, да много еще чего. Потому что попробуйте для ребенка найти э, хорошую книжку, которая создана так, как делают химики, например. Есть великолепные учебники по химии, когда с первой страницы, если я не знаю, я отсылаюсь на 50 на 50 читаю, если я прошел 50-е, я на 30 -е. Дети страшно умирают от этих учебников, они не могут от книжки, потому что она как занимательная игрушка. А где игрушки по истории? где игрушки по политической истории? Где игрушки по истории древних веков? По географии, по литературе. Например, ту же самую русскую литературу изучать. Потому что И все говорят, язык. что вот они все будут в интернете. Да, если нет таких занимательных Средства. средств, они будут все в Википедии сидеть. Речь не об этом. Потом можно же совместно с айтишниками создавать такие интерактивные, например, игры. Не завоевание, там, построение там, чего-то, да, а учеными, выверенными учеными правильно оформленную игру. Не фантазийного плана, а учебного плана. Посмотрите, какой у вас будет, например, рынок. В мин, идите в Министерство образования. Поговорите с чиновниками, заинтересуйте их, найдите вот эту ячейку маленькую, прослойку, что ли, людей, которые будут, заинтересуйте родителей, походите по школам. Нет, сидеть вот так, смотреть на себя и говорить, какой я умный, почему меня никто не ценит. Oz Ждать э, с неба Вот Мана это и, и есть маркетинг, я хочу сказать для гуманитаря. Завершающий вопрос. Я прочитала очень интересную вашу цитату. Я считаю, что для того, чтобы мозг человека развивался, не болел и всегда был в хорошем состоянии, нужны очистки. Новые впечатления. Это и есть очистки. Вот я хотела бы... Мы поговорили уже о психическом здоровье человека, о физическом, что взаимосвязано. Вот конкретно поподробнее об этих очистках. Все хотят, чтобы мозг был в здоровом состоянии. Советуйте эволюционно мы, люди, э, ну, я не буду сейчас обсуждать разные, так сказать, гипотезы по этому поводу, но ну, некое количество времени, там, 300 тысяч лет, например, да, мы э, с, находились в состоянии вечной опасности, которое можно кратко объяснить, догоняй, значит, э, бери или догоняй, вот это, убегай или догоняй, бери или не бери, вот, ну, так вот. Мы в состоянии опасности и освоения новых территорий. Люди всегда старались куда-то уплыть, куда-то убежать, осваивать новые территории, изменяясь под эти территории для того, чтобы заселить землю. Результат мы видим, мы живем везде, да? тарки только в Антарктике еще не пока не живем, но тоже ученые там есть. Скоро в космосе будет. Да. Наш мозг предрасположен, он развивается так, чтобы э, все время потреблять наши органы чувств, любят новые впечатления, они не любят монотонности. Монотонность для нас смерть. То есть здоровье приносит, то есть улучшает новые впечатления. Новые, впечатления. Не, э, от, от новые открытия. Новые открытия. Если вы все время занимаетесь вот такой наукой, и как бы э, ну, немножко творчество, творчество приносит радость, но оно вот такое вот, я же не пишу стихи, например, и не летают этих стихов, я вот антомирую животных, там, с клеточными культурами работать, ну как-то вот так. То, естественно, я очень люблю музыку, Раз в неделю непременно надо ходить в какой-нибудь зал консерватории. Мы в Казани счастливые люди. У нас много Мы с двумя залами консерватории, из кучи театров, из кучи всего, и клубов и так далее. Ночью я сплю, в ночные клубы не хожу, но <laughs> зато я люблю посещать выставки. Эрмитажка ⁇ наше любимое место. Вот. И, конечно, я еще и дома слушаю музыку. И я знаю, что музыка, классическая музыка позволяет мне, облегчает мне писание статей. Поэтому, если я не дополучаю впечатления, вот, я дополняю их разными другими впечатлениями. Не надо лениться и постигать мир со всеми его. Да, потому что он сложный и прекрасный. И не надо себя ограничивать ни в каком Спасибо огромное, Альфия Нурлимановна. Было безумно интересно и, я надеюсь, очень полезно для всех наших телезрителей и радиослушателей. Я напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях была доцент кафедры биохимии и биотехнологии, кандидат биологических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия Казан-Университет Вивариум Альфия Фатехова. Спасибо большое. Разговор по чесноку. Программа и я, Марина Хакимова-Гацемаер. Прощаемся с вами. Будьте, пожалуйста, здоровы. Всего хорошего. Разговор по чесноку на радио ЮФМ.